Всем привет, с вами Александр. Нахожусь на озере Вишневецком. Привез сюда туристов. Здесь база отдыха, но она закрыта. Осень очень красиво тут. Покажу вам, какая чистая вода. Кстати, на том берегу уже литва. Чистейшая вода просто. Шипит. Это потому, что ему не дали поесть. Тут такая тишина. Ну как вам озеро? Покупаться не желаете? Там пирс можно взять в прокат катамаран. Но летом. Сейчас база закрыта. Примерно половина озера наша, половина литовская. Очень чистая вода. Я ловил здесь рыбу сверху с лодки на трехметровой глубине, ты видишь червяка. И никого нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Александр.